Набирай рефералов любые проекты быстро и легко в Surferner. Здесь сотни тысяч людей зарабатывают деньги на просмотре рекламы и выполнении различных заданий. Да-да, ты правильно понял. Все они интересуются заработком в интернете и твое предложение будет для них как нельзя кстати. Покажи им рекламные баннеры, видеопрезентацию или сразу отправь на сайт по своей реферальной ссылке. Если твой проект действительно классный, можешь не сомневаться, рефералы потекут рекой. Сюрфернер, зарабатывай проще!